Привет! В этом видео будем говорить об экспертах и о том, что экспертный взгляд иногда искажает восприятие, мешает увидеть что-то очень важное. Мы будем это рассматривать на разных примерах, в том числе и в привязке к маркетингу, но те особенности, которые я хочу выделить, они на самом деле справедливы для многих сфер, поэтому это видео будет полезно всем, не только специалистам по маркетингу. Итак, поехали! Мы все так или иначе можем быть экспертами в той или иной сфере. Это может быть связано с бизнесом, с профессией, либо с какой-то сферой науки, культурой, или может быть еще такое, что это хомби. Допустим, человек увлекается чем-то очень, долго, очень долгое время, и в какой-то момент он становится экспертом в этом вопросе. И что интересно, это как правило та сфера, в которой у нас есть с одной стороны глубокое понимание, свободное владение предметом, но с другой стороны это та сфера, в которой мы ощущаем постоянно, что нам чего-то недостаточно, поэтому нам постоянно хочется развиваться, находить новую информацию и узнавать что-то новое. Есть такая поговорка «не видеть за деревьями лес». Это когда теряется из вида общая картина и общая заменяется частным. Суть в том, что если зациклиться очень сильно на деталях, то есть на деревьях, можно из вида упустить общую картину, то есть лес. Я уверена, что вы сталкивались с такими ситуациями в жизни, я приведу некоторые примеры. Один раз у меня коллега по работе очень сильно зациклилась на одном отчете, очень долго его делала, переделывала и потеряла вот ориентиры, что ситуация поменялась и этот отчет уже просто потерял свою актуальность. То есть его можно было в какой-то момент уже не делать. Но она это не отследила, потому что была на нем очень сильно зациклена. Еще такой пример. Допустим, отдел маркетинга очень сильно зациклился и потратил много времени на то, чтобы поменять дизайн буклета. Вот его делали, переделывали 10 раз. С одной стороны, вроде бы все хорошо, но вот этот один сам по себе буклет, он так сильно и существенно не влияет на результативность бизнеса. И э, очень важно распределять э, правильно ресурсы и рационально распределять ресурсы между всеми задачами, то есть держать в фокусе все деревья. Потому что на самом деле к результату приводит комплекс действий, к результату приводит целый, когда работает целый комплекс маркетинговой коммуникаций, который включает в себя очень много составляющих. Зацикленность на деталях может очень сильно мешать. И поэтому очень важно держать вот, или периодически переводить свой фокус внимания на общую картину, то есть на лес. И уже исходя из этого определять, а какие детали являются более важными, какие детали менее важными, что сейчас нужно подкорректировать, а что, например, может идти по плану. Мы рассмотрели ситуацию под условным названием «не видеть за деревьями лес». Это тогда, когда идет зацикленность на деревьях, то есть на деталях. Далее разберем обратный случай, когда можно не увидеть деревьев из-за леса. Это тогда, когда идет фокусирование на большой картинке и при этом игнорируются мелкие детали. И здесь мы как раз и коснемся экспертов и экспертного восприятия. На самом деле любой профессионал может попадать в такую ловушку, поскольку он хорошо разбирается в теме, ему достаточно там, пробежаться взглядом, что-то быстренько прочитать и все, и уже все понятно, это рождают какие-то мысли, уже делаются какие-то выводы и нет смысла углубляться в какие-то детали. Но как это может работать? Опять же приведу пример. Я какое-то время работала с одним сервисом рассылок. И знала его очень хорошо. И вот я не заметила, что там появились очень классные фишки, то есть новый функционал. И я об этом узнала только от своей коллеги, которая была новичком. Поскольку я хорошо знала систему, я на это не обратила внимания, а она была новичок, которому нужно было пошагово разбираться с функционалом. И она как раз это и обнаружила. А я этого не видела. Ну еще, допустим, нечто похожее. Профессионал, допустим, эксперт в каком-то вопросе, пишет статью, он зациклен на концепции, он ищет идеи, он думает о том, как подать материал и так далее. И вот такой человек, как правило, может не видеть своих ошибок и опечаток. Почему? Потому что он зациклен совершенно на другом. И вот эти мелкие детали до неточности, они на самом деле его не сильно волнуют. Поэтому в этом случае, как правило, тексты вычитывает кто-то, допустим, свежим взглядом, либо они отдаются на проверку корректору. То, что профессионалы могут не замечать каких-то ошибок и мелких неточностей, это легко объясняет так называемый эффект Голдовского. Он как раз о том и говорит, что больше шансов вот найти вот такие мелкие неточности у человека, который является новичком, либо не совсем хорошо разбирается в конкретной теме. Профессионал будет воспринимать информацию в общем, у него нет необходимости вникать в какие-то мелкие детали. Преподаватель музыки Морис Голдовский обнаружил опечатку в партитуре Иоганнеса Брамса, которая была массово растиражирована. Если точнее, не он ее обнаружил, а его новый ученик, который играл неверно написанную ноту раз за разом и был смущен диссонирующим звуком. Голдовский удивился, почему никто, ни композиторы, ни пианисты, ни издатели не заметили ошибку. Казалось, невозможно было пропустить эту опечатку. В итоге он провел исследование, которое показало, что опытные музыканты всегда пропускали ошибки, даже если знали, что в этом произведении в каком-то месте ошибка имеет место быть. Все объяснялось тем, что они воспринимают информацию в общем и не вдаются в детали. Они знают, что в конкретном месте должна быть определенная нота, именно ее они и ожидают увидеть. Чем вот такое экспертное восприятие может быть интересно маркетингу? На самом деле маркетолог, как правило, хорошо разбирается в продукте, с которым он работает, то есть он в какой-то степени является в этой сфере экспертом. А у компании может быть, например, своя специфическая целевая аудитория – это новички либо неопытные пользователи. Так вот эксперт никогда не сможет понять новичка, то есть почувствовать его проблемы, понять, с какими вопросами он сталкивается, что ему непонятно. И вот в связи с этим очень важно иногда попытаться посмотреть на продукт именно глазами а, вот такого вот новичка, либо неопытного пользователя. То есть для этого изучают эту целевую аудиторию, то есть они наблюдают, проводят опросы, проводят фокус-группы, чтобы вот как раз и получить вот эту самую ценную информацию от клиента. То есть и посмотреть, что чувствует новичок, либо неопытный пользователь, или, или даже посмотреть глазами просто среднестатистического клиента. И вот это и есть тот самый ценный источник информации, который подсказывает, на что нужно обращать внимание, как нужно этот продукт презентовать, на какие моменты обращать внимание, как продукт нужно рекламировать и так далее. То есть очень важно иногда совмещать свой экспертный взгляд и пытаться посмотреть или, по крайней мере, вот исследовать дополнительно свою целевую аудиторию, чтобы получить информацию именно с рынка. То есть что и как продукт воспринимается именно на рынке спиртное восприятие здесь может очень сильно мешать. Еще может быть очень крутая ситуация, когда в отдел маркетинга приходит новый сотрудник, но он приходит с какой-то смежной сферы, то есть он до этого не работал с продуктом компании, так вот его неопытность в отношении использования продукта это на самом деле очень большой плюс, потому что именно сейчас он может посмотреть на все свежим взглядом и увидеть то, чего уже не увидят сотрудники, которые какое-то время работают в компании. Эту ситуацию нужно использовать по максимуму, то есть просить сотрудника посмотреть продукт, посмотреть э, маркетинговые материалы, просить его максимально дать обратную связь, записывать все идеи. То есть вот использовать эту ситуацию, потому что она будет длиться какой-то период, и через какое-то время этот сотрудник точно так же станет экспертом в использовании продукта, то есть в данной теме. Поделитесь в комментариях, была ли эта информация вам полезная, сталкивались ли вы вот с таким вот экспертным восприятием, когда то, что вы хорошо разбираетесь в какой-то теме, оно вам мешало и не давало увидеть что-то очень важное. Поделитесь этим в комментариях, ставьте лайк. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал «Просто про маркетинг». Ну и до встречи в новых видео. Пока!